Если ты в воду, я вслед Надо задую на огонь Я подарю тебе свет Если уйдешь ты к другой захочешь спроси если ответишь пойму надпусти да ты такси если решишься приму если так надо кричи чтобы ушла я уйти, Если другой на пути встретиться мне как-нибудь Ты, если сможешь, прости Если не сможешь, забудь Между тобой и мной нету различий почти Если ты за, я с тобой Если ты против, лети Если согнешься от нож Я предоставлю ты это после поймешь Если не поздно еще Ты никогда мне не лжешь Ты далеко не уснуть Знаю, что точно спасешь если я буду тонуть Если сразит меня боль Дай мне команду, реви Ведь между мной и тобой Больше, чем в жизни Между мной и тобой Больше, чем в жизни любви